Свинья спасает хозяина от сердечного приступа. Сначала толстушку Лулу подарили на день рождения женщине, которая не захотела даже взять ее домой. Вместо этого свинью приютила мама именинницы Йоэн. Отчасти из жалости, отчасти с видами на пасхальное застолье. Так или иначе, личные качества свиньи никого особенно не интересовали. Но, как оказалось, недостаток внешней красоты этого создания с избытком компенсировался сообразительностью и даже благородством. Когда у Юэн случился сердечный приступ, Лулу моментально сориентировалась и кинулась на помощь. Вернее, побежала за помощью. Но для обычных Хрюши, которые уготовы на участь праздничного обеда, это, согласитесь, само по себе достаточно героический поступок. Еще один момент. До этого момента Лулу ни разу не покидала пределов огороженного двора, а тут вдруг как-то сообразила открыть щеколду. Так или иначе, Лулу покинула родной двор и добралась до ближайшего хайвея. Дождалась, когда невдалеке покажется машина и улеглась на самой середине проезжей части. А что еще было делать? Ну, не голосовать же. Однако с первого раза и эта хитрость не удалась, и никто не остановился. Тогда Лулу сбегала домой и проверила, как там хозяйка, и опять вернулась на свой пост на дороге. Только через 45 минут один из водителей остановился. Возможно, тоже с мыслью о каком-нибудь предстоящем празднике. Он пошел за Лулу к дому, где и обнаружил беспомощную Йоэн. Позвонил в скорую, и женщину удалось спасти. А Лулу получила награду пончик с джемом. Не особенно щедро, но Лулу осталась довольна. Кролик спасает человека от диабетической комы. Вот уж от кого ожидать проявления решимости и отваги точно никому не придет в голову, так это от кроликов. По крайней мере, так было до того дня, как парень по имени Симон Стеггл не впал в диабетическую кому, которая могла закончиться очень печально. Это произошло, когда Симон отдыхал на диване в своем доме в Кембриджире. Его жена Виктория находилась поблизости, но пребывала в полной уверенности, что супруг просто заснул после тяжелого рабочего дня. По счастью, в доме жила еще и крольчиха Дори, которая сразу почуяла, что с хозяином случилось недоброе. Она запрыгнула на Симона, стала энергично по нему скакать и отчаянно облизывать его губы, пытаясь вернуть своего кормильца к жизни. Вскоре Виктория обратила внимание на крайне необычное поведение питомицы, сообразила наконец, что с мужем что-то не так и позвонила в скорую. Так, благодаря чуткости и настойчивости обыкновенного кролика удалось спасти человеческую жизнь. Колесо автомобиля катится вправо, обод его вертится по часовой стрелке. Вопрос состоит в следующем, в какую сторону перемещается при этом воздух внутри резиновой шины колеса.